Сегодня 29 июля 2022 года мы поехали отдыхать на Неленьгу. Из самого Северодвинска идет дождь. Ручей Калинский проезжаем. А так тепло хорошо. Привет, люди, друзья! Андрей там дремлет. сняли, поедем, поеду. Дождик хороший поливает. Молнии, гроза. Дождик отлично поливает. Даже скорость все снизили до 60 км. 40. 40, уже 40, да. Все, не видно дороги. Самые тут носится. зря ты так тебя не залила Меня нет. С чего начинается у нас приезд? Варим и льмени. 30. -е. Первый час. Приехали без 1512 но вот за стол садимся 30 числа. Вот, да. Все. Сами пока принесли. <прицелуйся> Лёшка, ты не хочешь как как? Шампанское по утрам, или аристократ, или дегенерат. Холодненько хорошо да. ну, холодненько. Так, сегодня 30 июня 22 -го года, 10 часов утра. Александр решил покосить утра Мы стоим на пороге новой эры – Самогон. Разрешите доложить? Во время моего дежурства никаких комаров не обнаружено. Клиент дозревает, путь готов. Травы наросло достаточно. Конец июля, 30 число, да, Иван-чай, иван, чай. иван чай созрел, сейчас поедем, сейчас поедем. Мы... Да, да. наконец-то, наконец-то, нормально все едем, зарывали. Едем по партнерной дорожке. Лично. а в ней селедка. Северка? Да. Пойдешь, нет? Ну это чья? Лехина. Это моя. Я ее взял, но не знаю зачем. Россию, а, их пугали, блядь. Спасибо большое. Да? <laughs> Доехали, да? Попиваем коктейль с мескарином. Пытаясь уйти от гнусной реальности. Аж а везде поменьше. Ну, зато он самое едет. Понятно. Что значит вредно пить? Чушь. В журнале "Здоровый жизнь» за 67-й год один доцент, фамилию забыл, так и пишет, напивайтесь, полезно. ну коньяк вообще полезная вещь, что говорить. Он от простуды, от ревматизма сосуды расширяет, сужает любые. Коньяк всегда полезен, но дорогой, потому и дорогой, что очень полезный. Кого сердце больное, тому коньяка не надо. Водку с перцем. Но только надо все это помешать поровну. Туда чуть-чуть крепленого. Две рюмки. Не больше. Лучше три. Ну, можно и четыре. Все это перемешать. когдашь? Ж... очнулся и не найдешь, где сердце. Вот пусть кто хочет ищет, не найдет. Да это в журнале было, в науке быть или еще в каком, ну не помню. Профессор один себя вылетел, детей подлечил, все этим. Перец, водка, сухое, крепленное. Там и таблицы есть. Я не помню, в каком журнале. -то. За прошлый год. Так да подшивку можно взять. Только пишет беременным женщинам, нехорошо, нельзя. А без можно, состав тот же. В журнале вокруг мира один профессор, значит, пишет. Суставом смазку дает 150 зубровки, две сотни мицного 250 олиготе, 3 семерки, 300 санцедару и ацетон. Ну, только капельку, чуть-чуть, так, для запаху. Забываешь, где суставы. А вот желудочно гастетикам надо осторожнее быть. Им ну, нельзя этого, ничего, ни олиготе, ни марочных. Для них гибельно. А спасает спирт с хреном. Но потом два часа ничего не едет. Только пивом запивать и терпеть. Профессор один пишет, только этим себя и поднял. А вот знаете, академик один, после инфаркта месяц лежал, пластом лежал, начали спиртом отпаивать, через день встал, бегает вот. Случай-то описан был, на Кавказе было, в горах он лежал. Ну как-то лежал, как безнадежный, после трех стаканов. Сам с горы сбежал, внизу его родные все стали, внуки там, ну жена, ну все-все-все. Шутка ли, покойником был, ну хорошо кто-то догадался самогону влить. Бегает академик-то, сейчас он кандидатскую защищает. Это же знать все, надо знать, что против чего. Ну, к примеру, вот брага, а она ведь хорошо почки прочищает. Сивуха дает печени, прострелом, навсегда. Насквозь. А на мозг, пожалуйста, хорошо действует древесный вак. Но спиртовый. Правда, надо подогревать. Ведь когда все время о здоровье, ты думаешь, знаешь, что против чего? Вот, вот смотрите, да? Ругается. Региз. Ругается. Ну, вы А я им говорю, спилите эту, это дерево еще весной. Не спилили, Ну вот и все. Ориентира нет. Сейчас будем пытаться. Да, все, тихо. Все довольны, все Мы на Пока ничего нормального я не вижу. Она в угор стоит, видишь, тем более с поворотом, блин. У меня в запасе есть такое ругательство, которое наверняка подействует. Это потрясающе. А-а-а-а-а. Не, зачем? да. они только. Только что, говорит, тут к дырке. На грани, на грани, блин. 20 сантиметров, машина бы упала бы на крышу. Да. И тем не менее, и тем не менее она вот стоит. Повезло. Да, повезло. Все, видео снимается. Все, мы вырулили Мы были в. В нескольких сантиметрах от купания. Раствор коварен, никогда не перебарщивайте с ним. Курская вода. Курская. вода, да. А мы же привязаны к веревке-то были. что набираем. Че набираем? Давай, это, привычки. Давай по, по рюмочке Я не пью <связь> Правильно Я вот тоже рюмочку, сейчас рюмочку, это допью ну И ну прошу ну Ладно, все отлично, все замечательно получилось Лопату на место положи саш. Набрали воды Сейчас я ее отвезу домой Ребята накачают лодки мы на воду, да. да, и наконец-то мы спустимся на воду Вода теплая, вода теплая Вода теплая, щука должна быть голодная. Гоу просто пьешь воду. Сюда-то качают лодки. Сейчас пойду к ручкам. Месяц назад я вам говорил, что трава вышла. И, дрова выше. и, вот, и чай позрел. И серёмуха тоже немножко созрела. На машине заехать лучше, чем пешком идти. По любасу. Гоу просто идет.